А не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать не твоя, а его семья понапрасно, пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорее. Сколько раз ты увидишь его, столько раз его. You'll